Попросим сюда юного участника, ему так же, как Настя, 13 лет. И он завоевал на конкурсе «Новые горизонты-2014» второе место. Женя Муравьев, приглашается сюда. Он для вас песни. Первая песня называется «Старь белых птиц» на стихи Татьяны Зиборовой. Мне бы быть Так да родному краю Я давно Не навещал Мир в сторонку И Если Бог мне крылья дал Полетел в таком Я пошел К родной измель Поклониться Саду Где впервые Целовал Среди воля Застаю